Всем привет, я Лена Ленина, Прилетела в Москву, обалдела от вашего мороза, хочу улететь обратно, но не могу, потому что должна познакомить вас с очень интересными людьми. Самое приятное в жизни профессионального маркетолога это встречи с выдающимися, с теми людьми, которые добиваются больших успехов в каждой своей области. Я, например, горжусь своим адвокатом. Его зовут Дмитрий Анцупов. Он крутой, молодой, симпатичный и очень здорово разбирается в своем деле. Поэтому я очень хотела вас с ним познакомить и пусть он сам про себя чего-нибудь расскажет. Дмитрий, больше всего меня интересует вопрос, как адвокаты, выбирают себе специальность, кто по разводам, кто по уголовке, это как у врачей, когда приходишь в вуз и говоришь, я хочу быть гинекологом, потому что люблю женщин, я хочу быть стоматологом, потому что я извращенец. Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Елена. Во-первых, большое спасибо за столь много теплых слов, очень приятно. Дмитрий Ансупов-адвокат, три было слова теплых. Я понял. По поводу специализации, я скажу так, что, по крайней мере, в моем случае, в случае с моими коллегами, я считаю, что адвокат редко когда выбирает специализацию, хотя такое тоже бывает, чаще всего именно специализация выбирает адвоката. Ну, складывается бывает так, скажем так, адвокатская судьба это зависит от наставников, которые были на начале карьеры. То есть карьеры. если наставник любил специализироваться в Да, разводе, Это зависит от клиентов, которые первые а приходят. А пришел да. какой-нибудь миллиардер и всю на всю жизнь вам понравилось работать с миллиардером. Ну, вот примерно плюс минус так. Да. Как у вас получилось? Кто вас там выбрал? Слушайте, у меня получилось так интересно, что я начал практиковать семейных споров, потому что мне это показалось достаточно… Это самое выгодное, я по секрету скажу, он очень алстный парень, потому что мне уже говорили адвокаты, что самые выгодные дела – это разводы миллиардеров. Ну да, там, где связано имущество, так или иначе, там действительно… Еще главная фишка у Дмитрия, когда он пытается разрулить споры разных людей – он пытается не довести до суда и решить все проблемы в досудебном порядке. А это еще что, что за пунктик? Ну, во-первых, так должен делать любой грамотный адвокат, потому что у нас есть. Не да, у нас есть кодекс профессиональной этики, где прямо это написано, что адвокат в первую очередь должен попытаться решить проблему досудебно. К сожалению. Почему? Потому что нам дорого в суды ходить или почему? Ну, потому что так правильно. Потому что так будет быстрее. Вы же поймите такую вещь: в, суд, в суде получает удовольствие кто? Это судьи, и то не все. Это адвокаты. и ответчики, как правило, мало получают удовольствие от судебного процесса. Суды у нас в стране долгие, суды у нас нервные, суды у нас дорогие, поэтому когда... Дорогие, да подождите, здесь поподробнее. В каком смысле дорогие? Вот, например, какое-то из производства судебное, которое требует определенных пошлин государственных, и это дорого. Или вы говорите, о боже, о коррупции. Нет, нет, ну ни о какой коррупции мы не говорим. Кстати, госкошно. О подарках должностным лицам. Нет, нет, нет, мы все работаем, ну, правильные адвокаты, настоящие адвокаты, они работают только в рамках правового поля, подарки там не предусмотрены. А даже конфеты и алкоголь? Нет, судьи не возьмут, у нас там в этих а, очень а что возьм... вот если, например, реально ты обалдел от профессионализма судьи, и реально вот я вот истец, ответчик, неважно, я хочу поблагодарить судью, что я могу подарить без... Для того, чтобы испортить его репутацию Самый лучший подарок это будет устная благодарность Все мы люди, все мы, всем это Вы приятно Да Если вам понравилась профессиональная работа какого-то судьи или аппарата суда Ну поблагодарите устно Дмитрий Ансупов очень хороший адвокат Мне очень понравилось с ним работать Он не довел до суда мое мелкое спорное дело И все стороны были довольны И, о боже, даже противоположная сторона сказала, что будет к нему обращаться Представляете, всем понравилось Да-да-да, бывает, кстати, и такое но здесь тоже нужно аккуратно Итак, семейные дела На чьей стороне вы психологически? На стороне мужчин, что естественно Или на стороне женщин, что гетеросексуально Да, слушайте, мне очень понравилось в начале сравнение с врачами И я как специалист, как адвокат Всегда стараюсь работать без эмоций то есть как хирург, который делает операцию, ему по большому счету все равно, кто у него на операционном столе, девушка то ли или мужчина. Только представить, уродка, да ладно. Ну, я думаю, да, хорошему хирургу, в принципе, без разницы. А вам тоже вот все равно, супер красотка к вам пришла, богатая ли? или вообще дурка какая? Нет, нет, мне не принципиально, мне главное, чтобы у нас с человеком было взаимопонимание. Когда с человеком есть контакт, когда мы друг друга понимаем, сотрудничество может быть долгим, плодотворным. А вот, так, вот это место моей рекламы. Что, как вам понравилось работать с Леной Лениной, как с участником процесса? С Леной Лениной. Работать было замечательно Она как раз таки входит в категорию тех клиентов Которых доверители у меня поправят Многие коллеги Категорию тех доверителей, которые четко выполняет То, что говорит ей специалист Которая дает полностью всю информацию Которая необходима И которая в принципе очень адекватная по общению. И не врет Потому не что врет. самое главное, чего у вас вам не, не достает Это доверие Со стороны доверие, клиента, да. доверителя Который постоянно врет Почему они все время врут? Ой, я не знаю, честно говоря, это действительно большая беда, потому что людям обычно говоришь, скажите все как есть, особенно это важно по уголовным делам, по семейным еще ладно, там где-то стороны... Изменил, да. не изменил, да. история может не может доказать. Рассказывают даже порой больше, чем нужно, особенно к девушке. Там... О, да психолог, батенька, со временем-то. Слушайте, я считаю, что каждый адвокат, он в той или иной степени психолог. И на самом деле многим людям, которые идут к адвокатам по, по поводу разводов, им еще не помешало бы, конечно, может быть, так неправильно говорить, но по Психологическое... сути... Образование? Нет, психологическая помощь. То есть очень многим людям действительно у нас, к сожалению, в стране это не очень распространено, но да вообще химию, и физику преподают, ботанику, блин, преподают, а психологию в школе да, не преподают. Как Я работать с головой и не рассказывают. Да, а многим людям бы это не помешало на самом деле. О да. А, то есть вы могли бы сейчас, как профессиональный психолог, уже а, вести какой-нибудь марафон по семейному делу о том, как не развестись или как развестись выгодно или какая была бы у вас специализация как у марафончика? Ну, здесь, здесь, здесь вряд ли. А, Я а, все-таки предпочитаю работать со штучным товаром, скажем так, со штучным доверителем. А, все-таки массовость, она не дает качества, потому что у каждого своя определенная Сколько проблема. Ну, стоит, если вы, у вас мало клиентов и вам же нужно выживать, это же ну, значит вы дорогой? Все, все индивидуально индивидуально под каждую ситуацию я быстро под... согласилась на все потому что когда он дорогой там не невыгодно. вот поэтому под каждую ситуацию подбирается скажем определенная стратегия действий ну и определенная стоимость под те или иные действия ну а сколько насколько может варьироваться час работы адвоката в нашей стране вот минимум и какой-нибудь сказочный но существующий максимум Слушайте, каких как таковых, каких-либо рамок нет, потому что... Кстати, в Европе они есть, и в каждой стране есть регламентация на этот счет. То есть адвокат имеет право брать вот иду, и он не может брать миллиарды. Да, все верно, у нас рамок никаких миллиард нет. Миллиард может брать! То есть юридический рынок так или иначе это рынок И специалист может стоить как очень дешево Потому что у нас много, например, в Москве специалистов из регионов Которые берут вполне губанные Да да, да, да бингоют, такое... рынок у вас у столичных ну, зажравшихся лентяев Вот и есть <смех> специалисты, да, вполне знающиеся себе цену и там А вы, кстати, москвич? Может... Нет, я сам не могу Вот сам приехал на и сам отбирал у кого-то ну, да, в свое время Я на учебу приехал, я давно уже в Москве живу, с 2005 года а демпинг это сколько? Сколько может стоить час от недорогого адвоката? Слушайте, кто-то может брать, я не знаю, там тысячу рублей в час, а кто-то может брать сто тысяч рублей в час. А То есть взять, здесь все очень индивидуально. Боюсь спросить, сколько берете вы, и хочу узнать, как вы от, от, отбрешитесь от этого вопроса. Я скажу просто: этот вопрос э, подпадает под адвокатскую тайну, поэтому мы его разглашать не будем. Хорошо, я тоже на все вопросы журналистов буду так. Этот вопрос тоже подпадает под адвокатскую тайну. Прекрасный ну, Адвокатская, коммерческая тайна. Слушайте, а правда, что адвокат должен быть безупречным полемистом, который выходит, там, вот как какой-нибудь из наших в эфир выходит к барьеру, или как там называется, бортика в суде, и он должен быть. Таким манипулятором, таким психологом, таким оратором, чтобы убедить всех и даже из э, черта сделать огнуться Нет, к сожалению, это не всегда так Вот в революционной адвокатуре, где адвокатура присяжных, там, конечно, нужно было уметь говорить Там были речи, которые записывались и выпускались отдельные книги с речами И это все было нужно Сейчас у нас в определенных категориях споров, например, в тех же арбитражных процессах, гораздо больше имеет эффект то, как будет составлено присковое заявление, на что адвокат сошлется, какие доказательства подберет и так далее. А, а доказательства у нас прецедентное право или он каким образом доказательства эти подбирает? Нет, у нас право абсолютно не У нас порой мы работаем на, не то, что на каждый конкретный суд мы работаем, учитывая, ну я по крайней мере особенность каждого конкретного суди. Да. То ладно. есть у нас да судебное. Вы судебная... что, за ними следите? Какой у него размер обуви? Где он с кем гуляет? Ну, плюс-минус так. Нет, у нас судебная практика эта информация открытая, то есть можно в, принципе, в интернете найти... Информацию про судью? Да, конкретного судью и какие решения он выносил по тому или иному вопросу. И уже анализируя данные документы, можно понять, на какие моменты конкретный судья обращает внимание, что учитывает, что ему не нравится. Хорошо, вы защищаете, он... предположим, мужчину mm -hmm. в разводе. Мужчина хочет, как и все мужчины страны, получить право э, над ребенком. Ну, потому что в нашей стране почему-то, хотя это в большей степени я как женщина согласна с этим, в большей степени детей при разводах отдают мамочкам. Ну, потому что у нас мамочки меньше пьют, чем папочки, это, наверное, одна из причин. Но на самом деле бывают хорошие папочки. И эти хорошие папочки иногда возмущаются тому, что они не могут получить равные права на ребенка. И они начинают судиться, а представьте себе у вас такой вот хороший папочка, который тоже имеет право на ребенка, приходит, а там женщина-судья, которая настолько настрадалась в предыдущих браках сама, что она всем мужикам отказывает во всех своих предыдущих делах, И вообще только женщинам присуждает все плюшки. Что вы в этой ситуации сделаете? кстати очень хороший вопрос и такие ситуации Я на самом деле плювает, <с> да. и на самом деле такие ситуации не редкость действительно у нас большинство судей в судах общей юрисдикции это женщины и действительно к сожалению иногда бывает а Вот почему отдают мамочку <с> ну Практика у нас судебная в этом Иди, плане диагноз. очень грустная. Ну нельзя сказать, что здесь есть какая-то солидарность, хотя отчасти она присутствует. Но в целом у нас практика такая, что в большинстве случаев действительно ребенка оставят с мамой, особенно если ребенок малолетний. Но это справедливо или нет, на ваш взгляд? Мама же важнее ребенку, чем папа. По-разному, знаете, это вопрос такой дискуссионный. То есть я считаю как, что если ребенок действительно малолетнего возраста, то есть ребенку там год, два года, три Для года. Для психологического ну, развития очень нужна мама. Да, он должен быть рядом с мамой, это уже неоднократные педагоги психологи детские все об этом говорят. Если ребенок взрослый, я считаю, в той или иной степени нужно выяснять мнение ребенка. Да ладно, у нас, да. А, подождите, спорный вопрос Мама, например, строгая, справедливая мама, мама хорошая Это значит, она не разрешает ребенку лопать конфеты, как папа это делает Она заставляет его есть овощи и делать уроки Это же хорошая мама, а ребенку она кажется плохой мамой Потому что хороший папа разрешает есть мороженое до отвалу Ну, в таком случае у нас есть такая интересная штука, как экспертиза То есть проводится действительно детская психолого-педагогическая экспертиза Почему ребенок хочет с папой быть? Ой, там порой задают такие вопросы, устраивают такие тесты, что на одном просто хочу, не хочу, не уедешь. То есть действительно там как бы добираются до самой сути, как-то рисуют Богу. портрет психологический и так далее, так далее, определяют привязанность именно не на каком-то там эмоциональном уровне, что вот здесь есть конфета, а здесь нет конфеты, а на ком то там более глубоком. Я, честно. Есть, вы считаете, что у нас все-таки хорошие суды, хорошая судебная система, или у вас к ней много претензий, или вы еще молодой балл Нет, нет, я могу высказать по этому вопросу. Я считаю, что наша судебная система, как огромная бюрократическая машина со скрипом, но работает. И работает, в принципе, в правильном направлении, просто нужно... Справедливым? Ну, не всегда, но нужно уметь заставить ее работать в том направлении, в котором требуется. Но, естественно, есть очень много моментов, которые требуют доработки определенной, и есть определенные недостатки. То есть есть законы, которые вот вы считаете, что они вообще просто ну, очень сильно неправильные, и их надо изменить. Назовите мне пример такого закона, который, на ваш взгляд, несправедливый. Ну, если У нас не то, чтобы нет законов У нас законы есть, но у нас есть очень много сфер Которые, например, нашими законами Еще никак особо не регулируются Например? Ну, например, в тех же делах по разводам У нас пока на сегодняшний день суды Очень плохо и с большими трудностями Например, принимают в качестве доказательств Видеозаписи или аудиозаписи Аудиозаписи нигде в мире не принимают в качестве доказательств Ну, а по-хорошему по это же доказательство Оно а же показывает это определенные факты можно доказать, что это не Потом, если мы рассматриваем, например Уголовные дела, то у нас нет никакой состязательности при выборе меры пресечения. То есть, когда следствие, например, хочет человека арестовать, с очень большой долей вероятности, порядка 90%, оно его арестует. А что какие могут быть соревновательные процессы здесь? Ну, здесь нужно доказывать, действительно ли человек опасен для общества, действительно он должен сидеть а, в изоляции. Потому что в изоляции сидит и тот, кто украл 2 миллиарда, но он вряд ли сильно опасен для окружающих. Да, и верно. тот, кто изнасиловал пятерых детей, все а вот верно, этот, наверное, должен верно. чаще а вот У нас, же... к сожалению, часто суды бывают так, что просто достаточно слова следователя, что следователь говорит, а, человек может скрыться, человек может помешать производство почему расследования может меньше чем тот у кого 2 миллиарда потому что ему легче заказать тайно частный самолет все, все верно все верно и суды как правило просто верят на слово и человека арестовывают. а почему нельзя всех экономических это мое новшество и мое, так сказать новаторское предложение вашему кто там у нас законодательный орган ввести например домашние аресты и электронные браслеты для всех тех кто ну, реально экономические преступления политические преступления Почему они должны сидеть с уголовниками, где их там опускают иногда сознательно, где они там болеют, их никто там не лечит или там сложнее лечиться, ну и так далее. Почему убийца сидит вместе с, там, не знаю, обанкротившим свою компанию? Я с вами полностью согласен, и это сделать можно. И об этом все говорят. Я даже и скажу. Меньше будет нагрузки на если абсолютно верно. Я даже скажу больше. У нас есть статья, запрещающая в принципе арестовывать людей, если они совершили преступление в предпринимательской деятельности. Но только. Почему стать... же они сидят тогда все? Ну, она не очень эффективно, к сожалению, Слушайте, работает. Больше всего меня возмущает, что наших э, заключенных не заставляют работать на благо нашей страны. Ведь можно было построить не один бам, если бы всех заключенных не варежки там только просили шить, а реально заставляли по 12 часов в сутки пахать. Почему нельзя использовать этот бесплатный, дармовой, э, с педагогической точки зрения э, не нужный, э, никому в тюрьме труд, потому что они там бездельничают, наколки себе делают, наркотики курят, вместо того, чтобы работать на благо? Страны. Вопрос тоже хороший, вопрос тоже дискуссионный Ну так получается Нет, А какие минусы? Объясните мне вот Я вижу только плюсы в том, чтобы заставлять заключенных больше работать И им полезно Ну так получается, что человек, даже если он заключенный У него тем не менее есть права Потому что он прежде всего человек Не хочу варежки шить, хочу лес валить да, ради бога, ну, да, много, Должно быть выбирает. у него право выбора Ну пусть И... выбирает работу, но он не может выбрать тунеядство тем более, когда он накосечил перед обществом. Пока у него есть вариант только варежки, либо не варежки. А не варежки это что, вообще ничего? Ну, вообще ничего не делает. А... Но, кстати, иногда складывается такая ситуация, что человек готов работать и хочет работать. Он даже мог бы зарабатывать деньги для Да, потому семьи. что, например, при условно-досрочном освобождении суды смотрят на это. То есть стал человек работал на путь исправления, работал, работает да. он или нет. Но ему не дают такую работу, потому что в колонии, например, может не быть возможности там всех обеспечить Да, не хватает с рабочих мест. И человек, например, а работать хочет Снег. и не в, может. В Санкт-Петербурге проехать невозможно, снега везде много. Почему нельзя их направлять на уборку территории? У нас грязная сторона, у нас грязные водоемы, у нас грязные леса. Почему нельзя отправлять их на свежий воздух работать на благо человечества? Вопрос хороший, я с вами согласен. Действительно, это все можно Меня предусмотреть. Я но здесь надо продумать, как Есть это все организовать. Есть у вас ваши предложения, ноу-хау, инноваторские предложения для правительства? Может, нас кто услышит? Для правительства? но я считаю, что у нас просто нужно немножко дорабатывать предварительное расследование. Потому что если вернуться, например, к вопросу арестов, как у нас часто бывает, когда человек попадает к следователю, когда его задерживают, первый вопрос, который ему задают, признает он вину или не признает. И если человек вину признает, то как правило он идет на домашний арест, у него все хорошо и вопросов нет, потому что следователь это удобно, потому что меньше нужно работать. Изначально удобно идти на домашний арест, чем сидеть в тюрьме. Да, ну, например, когда человек виновным себя не считает, когда преступление в отношении он никаких преступлений не совершал и он вину не признает, то все просто, он как как бы Идет в СИЗО в большинстве случаев Но так быть не должно И у нас на самом деле оправдательных приговоров было бы больше Если бы человек знал, что да, я могу вину не признавать Я могу сидеть дома и могу бороться за свою невиновность А так, когда а у него судим, такой... Зачем судим, с ними? Это же вредненько для их. Ну, суд должен разобраться Суд должен в том числе рассмотреть и доказательства невиновности должен принять решение, действительно ли человек виноват или не виноват Давайте к гламурным разводам вернемся Давайте. И посмотрим, почему человечество Дураки они все, что ли? Так и не сообразила, что когда они любят друг друга и женятся на всю жизнь, навсегда, а через три года как все разводятся с кровобойней бой и с мордовитием, и с дележом имущества и детей, почему они не заключают каких-то, не знаю, брачных договоров на берегу, почему они все такие наивные, как можно наступать на дни те же грабли целыми сотнями миллионов людей, и, а то миллиардами на планете, и в одни и те же вот ошибаться. Это как? Я думаю, это связано с нашим менталитетом, потому что у нас почему-то граждане считают, что если заключается брачный договор, ну, значит, как-то там есть какой-то расчет, нет любви, чувств нет, как-то все это очень меркантильно. А как мы можем их убедить к этому? Я думаю, только со временем. На мой взгляд, за границей тоже не, не сразу люди к этому пришли. А, то есть, можно через два года брака понять, что он начинает погуливать и заключить с ним ну, договор. Нет? У нас же страна любит держать курс, скажем так, на все современное, на все западное. Вот. Я думаю, постепенно-постепенно мы придем к тому, что там новое поколение подрастет, для которых Они это. Они вообще не брачуются, к счастью. Да? И кстати на этот случай Европа придумала такое понятие как пакс во Франции, например. Это означает, что даже если вы не поженились официально, но соседи могут сказать, что вы жили вместе три года и почта приходила на адрес и тому и другому на это, то все в глазах человечества пакс это замена брака с меньшей уголовной ответственностью. Но в общем даже если просто люди живут гражданским браком, они все равно потом более состоятельны, должен будет платить менее состоятельному при этом расхождении, хотя официального брака не было и официального развода не было, а все равно материальная ответственность несет более несчастный Ну, Это, кстати, очень интересно, потому что у нас так называемого в народе института гражданского брака в принципе нет. То есть люди могут десятилетиями жить вместе, покупать какое-то имущество, но по итогу это имущество останется в собственности того, на кого оно оформлено. И доказать, а какие. А браки разве не на двоих оформляют? В браке на двоих. Но ну, мы сейчас говорим про то, когда люди вот просто живут а. и брак не оформляет. Вот так называемый пакс. Правильно, Пакс это э, особая форма брака, это облегченная форма брака, когда вроде союз зарегистрирован в мэрии, но а. гораздо меньше ответственности. А гражданский брак это вот вообще, когда люди просто спят вместе, а потом кто-то из них, бедный, всю жизнь платит тому элементы. Ну, ну, вот, у нас примерно так, только если гражданский брак, никто там элементы никому не платит. Просто кто-то остается. Еще да. Много приятного всего. Есть плюсы, есть минусы. А что делать, девочка? Я недавно слышала один кейс русская, белорусская девочка. Значит, один очень состоятельный мужчина подал на нее в суд, доказав, что она обманным путем выманила у него подарков на миллион евро. А они вместе живут три года. Ну, и сколько-то лет. Вопрос? Как можно обманным путем мужика выманить подарки, а самое главное, как можно вот на чистом глазу подать на это в суд вообще, а потом еще это доказать. Ты спал с ней, старые, э, старые как это называется, животные. Ну, вопрос, наверное, интересный. Лучше его задавать этому товарищу, который требует подарки. Ну, Вообще... и судьи же приняли это же прям судебный процесс? Ой, у нас, знаете, такая интересная судебная система, что любой правильно написанный с юридической точки зрения и оформленный иск, он будет принят. То есть в суд можно обратиться без разницы. Вот недавно у нас в новостях писали, что кто-то подал суд на Деда Мороза. Да. Вы можете также подать суд на Дональда Трампа или еще на кого-то. И суд его примет, если там все правильно. Шапка, оформление. Да, Другой вопрос, есть ли перспективы у такого искового заявления? А нам и не надо, зато нашумим. Значит, на кого ну мы хотим так подать в суд? На Памелу Андерсон за величину груди? Ну, плюс-минус можно рассмотреть это вариант. А, расскажите о самом смешном вашем кейсе, или кейсе который ну, вот, пометил в вашу память до такой степени, что вы о нем часто рассказываете друзьям, не называя, безусловно, фамилии. Слушайте, ну так сразу о, о чем-то конкретном смешном не расскажешь, потому что для многих те ситуации, которые уже из ряда вон выходящие, для меня они стали там незаурядными. То есть ситуации, когда муж или жена там забирает детей и убегает куда-то где-то, прячется вместе с ними, ну они Спеши, уже да? ну, сплошь и рядом, да. На самом деле, больше всего забавных, может быть, каких-то случаев это в уголовном процессе. Потому что на самом да, деле. Да, это очень смешно. Человека сажают в тюрьму на всю жизнь. Прекрасно усмеяться. Нет, я немножко из того, что многие попадают за решетку. здесь стоматолог, он немножко садист. Я смотрю, адвокаты так же. Ну, есть определенная профессиональная деформация. Если вам не нравится клиент, вы радуетесь, что он получил побольше. А вы можете насильно засадить клиента противного. Ну, то есть, как бы подставить его, он вам заплатил за то, чтобы вы его спасли, а вы его еще больше упекли, нет, потому что он Нет, нет, так, так, хорошие адвокаты так никогда не делают, так поступать нельзя. Так поступают плохие адвокаты, имейте в виду. Плохие есть тоже в нашей профессии. А, кстати, да. а как отличить хорошего адвоката от плохого? Прекрасный ну, например, мне вопрос? вопрос действительно прекрасный, хороший адвокат должен быть действительно адвокат, потому что у нас очень много людей... диплом никто не спрашивает. Удостоверение у адвоката есть Я удостоверение? у вас не спрашивала удостоверение, вот я вам, я вам продемонстрирую Ой, спасибо да. Потому что у нас очень много людей, которые адвокатами не являются И, и... я даже знаю некоторых по телевизору Да, которые себя выдают О! за адвоката Давайте я вам скажу, сплетни, я их очень люблю всех Давайте. Но про них говорят, что они адвокатами не являются, хотя они работают активно, изображая себя адвокатами Значит, первые, про которого эти сплетни ходят безумно это, причем сразу про двоих, это парочка непримиримых, Эльман Пашаев и Александр Добровинский. Вот про каждого из них ходят эти сплетни, что они не адвокаты. Как узнать или что правда? Ну, они были адвокатами, они были лишены статуса э, за немножко Но поведение не нарушающее, были-были. А вы считаете нормы? справедливо, что от того, что человек приехал за Залихвастский на самокате, его лишают э, права? Ну, его лишили не за самокат, его лишили за то, что За он... бантик, за красивый сталь? Нет, нет, за то, что он, по сути, нарушил адвокатскую тайну. Что он кому рассказал? Он рассказал прессе о том, что к нему обращался гражданин а. Ефремов за юридической помощью, и он ему отказал, отказал. в помощи. А а так делать так, нельзя. Так, нельзя. То есть хор... Даже факт обращения – это тайна. Хорошо, есть другая парочка адвокатов, которые тоже работают на юридической ниве. Оба прекрасные ребята, хотя друг друга терпеть не могут. Это Сережа Жорин и Катя Гордон. А они адвокаты, насколько них тоже много сплетен разного свойства. Насколько я знаю, Сергей Жорин действительно адвокат и действующий, таковым является. А про Екатерину Гордон, честно говоря, не скажу, не уверен. Уверен, не помню информацию. услышали. Но можно проверить на сайте и каждый Минюста. Раз можно проси... А где можно проверить? У нас есть официальный сайт Минюста Российской Федерации Министерства юстиции. Там есть реестр, и любой человек может зайти, вбить фамилию и, соответственно, узнать, адвокат этот человек или не адвокат. А адвокат может сказать: я работаю публично под псевдонимом Сергей Жорин, на самом деле являюсь Иваном Абрамовым. Нет, я не думаю, что это хорошая да? идея. А ну, псевдонимы нельзя брать? Почему писательницы mm -hmm. или актеры могут брать и псевдонимы, а адвокаты не могут? Ну, в СМИ адвокат может говорить все, что угодно, но когда он участвует в суде или в каких-то процессуальных следственных действиях, он, он обязан представляться своей настоящей фами фамилией Мемольцева. И что он будет делать? Ну, ему нужно официально сменить фамилию через органы ЗАГС. И а, выйти работать за Лену под... Ленину и стать ну, Лениным. Ну, Это крутая за... фамилия. Так, хорошо. Фамилия хорошая. Да. Итак, ваши любимые клиенты. Я имею в виду, какой тип клиентов ваш любимый? Ой, мне очень нравятся клиенты, которые зовут меня, во-первых, на интервью. <смех> а, <много> <смех> <смех> Простите, такой, такой клиент у меня <смех> пока пока один. И, ну, хороших клиентов на самом деле мало, хороших клиентов находишь э, порой даже с какими-то перепетиями, но зато потом с ними работаешь долго и упорно. И самое главное что они плодотворно. Нарушают и нарушают и нарушают. Да. Ну самое главное, чтобы клиент слышал своего адвоката. Когда он своего адвоката слышит, тогда есть взаимопонимание. <смех> Ну и где-то, может быть, слушается, естественно То есть взаимопонимание, есть понятие, что мы можем достичь И есть достижение этих результатов но Тогда вам никогда нельзя работать с очень богатыми людьми Потому что они все самодуры, тираны и очень уверенные в себе есть, люди Есть специфика своя, да есть специфика. И но... каждый из них считает, что он точно все знает Ну каждому можно найти подход ну да, потому что я заметила, что когда мы с вами работали, вы мне объяснили, смотри, вот э, есть такие-то, такие-то риски. И я такая сразу испугалась, думаю, ну ладно. Хотя, может быть, это была всего-навсего манипуляция, которая позволяет в судебном порядке разрешить мирным путем. Нет, нет, я просто говорил, как есть, исходя из судебной практики, из своего опыта, вообще любому доверителю, любому человеку, который приходит к адвокату, адвокат должен всегда честно рассказывать все перспективы. Потому что есть у нас коллеги, которые могут наобещать очень много чего. потому что они получат кейсы, заработают на это. Да, а что там потом будет в суде, какой будет результат, как правило, их не волнует. А разве, почему не волнует? Разве адвокаты не гордятся, как а, футболисты, количеством забитых мячей, а, количеством выигранных процессов? Да. Или отсутствием проигранных? Нет, нет, они, конечно, гордятся, это действительно повод для гордости хороший, но для того, чтобы процесс был выигранный, нужно определить четкие перспективы, действительно реальные и, ну, и как бы говорить как есть, потому что можно взять очень много клиентов, наобещав обещав им какие-то золотые горы там и прочее, а потом всем им проиграть, потому что изначально были обещаны вещи, которые в принципе невыполнимы. То есть у нас нельзя, например, как там в Америке, отсудить миллион долларов у Макдональдса за горячий кофе, у нас это так не работает. Слава богу. Скажите, а какой-то сериал любимый юридический у вас есть? Вот я, например, очень люблю Сьюитс. Как вам персонажи? Слушайте, Правда ли все, что там происходит, правдоподобно ли это? Ну, там совсем другая правовая система. Если с точки зрения картинки, с точки зрения эстетики, Ой, конечно, замечательно там все снято, с точки зрения -то, какой-то правдоподобности, ну, мне очень сложно всегда смотреть юридические сериалы, потому что там все очень передергивается и... То есть неправдоподобно с профессиональной точки зрения. Просто да. больше кино, чем... Ну реали... вот, кстати, более-менее плюс-минус приближенный к реальности, по крайней мере, американской Интересно снят. Это вот сериал «Лучше звоните Солу». Мне вот он понравился. Он тоже любил договариваться о досудебном порядке решал любые вопросы. Ну, он, кстати, интересный решал. Ну, в Америке, кстати, досудебный порядок более развит, чем у нас. У них действительно можно сесть за стол переговоров, например, с гособвинителем, с прокурором и о чем-то в открытом Вполне, прям торги? Да. Прям договориться за, за, за, за деньги? За Нет, не за деньги, просто там ссылаются на различные доказательства, и уже идет какой-то торг, если можно так выразить, вы за назначенное все, наказание. Государство потратит денег на этот цирк. Да, Хотел спросить, вот лучше звоните Исолу, есть ли у нас такая практика, если у нас возможность договориться, сколько будет стоить адвокат, если не платить, например, человек, который знает, что он выиграет у своего мужа сколько-то миллиардов, а денег у него нет, он может сказать, а можно я не буду тебе платить по-часовому, как это на Западе, например, а получишь сразу 10% от прибыли. В России это разрешено? Разрешено, в этом нет ничего такого, это называется гонорар успеха. Совершенно недавно он был официально специально закреплен усовершенствован эм. в, он, э, Франции, да. например, в любом запущен. случае любое сотрудничество это процесс переговорный если стороны договорились об этом пожалуйста какие вопросы? а в какой стране самое идеальное право юриспруденция который вы хотели бы чтобы вот у нас была такая же слушайте очень сложно сказать где идеальное право но я считаю право идеальное там где есть адвокатская монополия потому что у это нас ну вот, например, э, за границей, в частности вот во Франции, человек не может сам пойти и защищать свои интересы в суде. С ним обязательно должен быть адвокат. Это монополия? Это монополия, что участие в судах только у адвоката. Ну, так это ужасно? Это замечательно. А вдруг у человека нет денег на дорогого адвоката, и он точно уверен, что он правду свою докажет? Но есть механизмы, когда государство предоставляет адвоката. М -м, плохого, а, дешевого. Ну, уже какого предоставить? А у нас же в суд может пойти любой человек То есть кому-то что-то не понравилось Он может подать в... Но он же проиграет, если он не профессионал Чего вы боитесь? Почему да, вы но тем проиграет? не менее это нагружает нашу судебную систему Это нагружает там а, аппараты меньше судов, было бы судов если бы Намного меньше было Потому что вот бед... было бы, бы беда покупать. всех московских судов Это постоянные задержки и очереди в судах У нас суды перегружены в Москве Сколько в среднем длится дело? Ой, в Москве можно смело полгода закладывать минимум, Там, раньше не получится. А то вот недавно задержали в Австралии из-за ковидного пасса, отсутствия вакцины, первую ракетку мира теннисную. И тут же на следующий день австралийский суд выносит протест, разрешение, то есть как бы снимает запрет. И э, выносит решение за сутки. Как вообще за сутки можно вынести какое-то решение? В России, наверное, это нереально? В России это нереально, даже если ты будешь первая ракетка мира, без разницы. За сутки ваш вопрос не решится. Что вы порекомендуете людям, которые вступают только в брак, чтобы не пришлось обращаться к вам в качестве клиентов, чтобы вам не нужно было с ними страдать? Слушайте, ну mm -hmm. можно по -по порекомендовать пресловутый брачный договор, действительно это очень удобный, очень гибкий документ, который позволяет... А что, в него можно все что угодно внести, типа он не изменил и сразу он у миллион или как? Ну прямо такого нельзя, ну можно распределить кому это какое имущество. Так? Ну просто у нас брачный договор заверяется нотариально и нотариус такое условие не подпишет, не заверит. Соответственно, там можно распределить, кому какое имущество достается, кому платится, какая компенсация. А детей можно заранее договориться, что вот муж не будет претендовать на детей? Нет такого, такого механизма у нас нет. Очень плохо. Было бы больше оборачивающихся <смех> Я вам даже скажу больше. Супруги при разводе могут нотариально заключить порядок общения с ребенком там, или осуществление родительских прав. Но по сути, если одна из сторон не будет выполнять этот нотариальный документ, никакой ответственности для нее по сути нет. То есть, в принципе, лишить родительских прав, получается, мужчин нельзя, но они почему-то все равно... Очень сильно, очень сложно. Ущемлены сложно. В нашей У нас лишить родительских прав на самом деле человека сложно. Если человек не ведет аморальный образ жизни, не совершал каких-либо там преступлений. А какие основные причины для лишения родительских прав мужчин, девочки записывайте? Ну, как правило, первое это Народики. если... Ну, может быть и наркотики. Во-первых, да, человек должен вести аморальный образ жизни. Аморальный это как? Улыбаться другим женщинам? Кто-то <с> может это аморальный? Это, как вы сказали, наркотики, алкоголь. Причем у человека действительно должны быть с этим проблемы. Он должен состоять на учете в соответствующих а диспансерах. Человек должен. У нас много не состоявших еще таких да, пр не профессионалов, а любителей. Да, у нас много любителей, которые действительно там не состоят, но которым давно пора уже высшую ли. А скажите. как заставить носить? Ну, например, вот жена хочет развестись и получить гарантированное право. Муж у нее, предположим, мудак большая редкость. Значит, и, и, а как она может это Ну, пом помогите ей сманипулировать так, чтобы она получила ребенка? Слушайте, да, она ребенка получит по суду и так в любом случае. Просто если она захочет отца родительских прав лишить, и если отец действительно никакого интереса к ребенку не проявляет. Нет, не проявляет. Вы понимаете, в том числе. Если, дело, проявляет, если, те, если, если проявляет, если наймет адвоката, не лишат родительских прав. Даже если э, но сказать... у нас суды в первую очередь всегда исходят из интереса ребенка. Mm -hmm. То есть они могут дать официальное предупреждение. Отцу и сказать больше себя так не веди. А я яй следующий а раз. А если папа ударил маму, а это тоже частая практика. Девочки, записывайте. Ну, если Тогда папа. Тогда это можно, может считаться основанием лишения родительских прав. Или, пожалуйста, бейте сколько угодно. В нашей Нет, стране ну, можно бить людей. Если папа ударил маму, я думаю, он должен об этом сожалеть. Все-таки это крайний какой то слушание. Но это не, Нет, это не основание Слушайте, не просто, Нет, а лишить его родителей. Это не основание. Потому не так-то просто. Лишить родительских прав непросто. Должны быть вполне конкретные обстоятельства, причем доказаны. То есть, если человек не проявляет к ребенку внимание, там, интереса в течение определенного количества времени, нет, нужно доказать. То есть должны быть какие-то свидетели, какие-то смс, какие-то письма, где вы там предлагаете человеку с ребенком время провести. А он говорит, не могу, у меня пиво. Ну, либо так, либо игнорируйте. Скажите, какие э, советы вы можете дать нашим зрителям? Э, такие ноу-хау хитренькие, которые никто не знает, вы знаете, вы сейчас подскажете, им будет легче. Хотя не знаю, насколько... Слушайте, на самом выглядит, деле, совет у меня выше. может быть один. Это поменьше смотреть какие-то там материалы в интернете поменьше читать какие-то статьи в интернете а иметь в телефонной книжке номер юриста или адвоката потому что у нас сейчас обилие информации сейчас большой они же могут записать и вам будут звонить все холостячки страны он кстати похоже холостяк нет нет я уже не холостяк извините не интересовалась раньше этим инспектором потому что наше общение находится исключительно интеллектуальной плоскости но я надеялась сделать кому-то приятно поэтому да я рекомендую получилось сделать приятно будет принято. Простите, Да, это кольцо, я делаю обязательно. Чем э, порадуете? Подарите им что-нибудь, новогодний подарок какой-нибудь. Да, так вот, ребята, не занимайтесь каким-либо юридическим самолечением. Многие там начитаются советов, как там вести себя в суде, как вести себя у следователей, думают, все, мы там все выяснили, сейчас мы всех победим. Вы не победите, у вас будет стресс, вы будете волноваться, вы наделаете каких-то глупостей, глупостей, и наделаете на каких-то ошибок. Просто имейте в контактах номер телефона адвоката, Сразу. и в случае какого-либо вопроса хотя бы позвоните, проконсультируйтесь. Это не так дорого стоит, это не так займет много времени, но поможет вам, во-первых, Будущему избежать проблем, а во-вторых, в принципе, и сэкономить достаточно количество А как денег. в медицинской области рекомендуется спросить мнение трех специалистов? Мнение трех адвокатов. Вы рекомендуете спросить, чтобы mm -hmm. ширить... Нет, нет, я рекомендую, когда вы уже определились с конкретным адвокатом, когда он вам а уже как, понравился. А как, можно, как он по глазкам что ли выбирать? Как ну, в определить? том числе. В том числе, во-первых, вам должно быть приятное общение с вашим специалистом. Да он, ладно. он должен вам да, нравиться, как он разговаривает, да как ладно, он выглядит. Даже, Но это немаловажно. Важнее. Но это в том числе. Помимо того, каких-либо его практических знаний и опытов, вам должно быть приятно с ним взаимодействовать. Не знаю. мне кажется, главный результат. Можно потерпеть противного адвоката, если он эффективен. Ой, многие бегут от противных адвокатов, такое бывает нередко. А кто, кто считается в вашем ремесле противным адвокатом? Слушайте, у меня бывали Какие случаи, сгибы, ко мне приходили <смех> ну, вот, ко мне, например, приходили доверители и говорили: мы хотим поменять адвоката. И всегда спрашиваю, что почему, случилось, да? почему. И Чтобы, не дай бог, так же не поступить. <смех> <Да>. <смех> <смех> вот. И очень часто, например, бывает ситуация, когда адвокат там просто не берет трубки, не перезванивает, не информирует о ходе дела и так далее. И да, так кстати, да. это ваша фишка. Я, кстати, обратила внимание. Вы прям вот, вообще, мгновенно отвечаете. Шаг, Даже да. если вы в суде, вы пишете в суде, перезвоню, и перезваниваете, когда вы ходите. Нет, это очень ценно. Да. Ну Потому что человек должен быть на связи Он конечно. должен понимать, что у него тыл защищен За его спиной стоит адвокат который Потому что любой... нервек в процессе, конечно, чудовищный И да. ваша роль очень сильно психологическая И, конечно, вы все должны верно, все верно. И, ну, успокоить И сказать, все, Муся, беру все твои проблемы на себя И не волнуйся Да, что, все, конечно, делайте, как я вам говорю Все сами. проблемы берем на себя Спасибо вам огромное, очень приятно было с вами поболтать, давайте болтать чаще. Спасибо, что пригласили. Расскажем все кейсы смешные, ну, вообще профессия у вас топ. веселая, непростая. Удачи вам в этом благородном и очень нелегком деле. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. Дмитрий Анцупов, адвокат.